Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам про раздел «Баланс» в личном кабинете для поставщика. Давайте для начала пройдемся по основным терминам. Депозит у нас означает авансовый платеж, то есть комиссия за пользование торговой маркой «Хабер». Согласно внутренним правилам компании, удержание суммы комиссии происходит по следующим статусам – Заморозка. Удержание суммы комиссии заказа в статусе «Новый» до конечного статуса «Выполнен» либо же «Отмена», как обеспечение оплаты комиссии по данному заказу в случае его реализации. Списание. Это удержание суммы комиссии заказа в статусе «Выполнен» с фактически реализованной единицы товара. В случае отмены заказа сумма удержанной, то есть замороженной комиссии возвращается методом обратного зачисления на депозитный счет. Состояние вашего баланса по депозиту вы можете увидеть во вкладке «Баланс». Сразу вы увидите сумму денежных средств на балансе. Для оплаты депозита воспользуйтесь кнопкой «Сформировать счет». В соседней вкладке открывается счет, и данный документ является основанием для оплаты. Вы можете его распечатать или воспользоваться актуальными реквизитами и номером счета для пополнения депозита. В данном счете уже указана рекомендуемая сумма оплаты. Если у вас есть необходимость внести другую сумму, вы просто меняете ее во время транзакции с указанием номера счета, как основание платежа. На странице также доступна история транзакций, по которым можно произвести сверку по всем заказам. Для просмотра полной информации о заказе кликните на его номер. В соседней вкладке откроется заказ, и вы сможете увидеть все детали по этому заказу. Для удобства работы с историей транзакции и проведения сверки доступны фильтры по всем колонкам. Дата создания, тип платежа, номер заказа, статус, маркетплейс и списание начисления. Также вы можете выгрузить актуальный акт сверки с помощью кнопки «Сгенерировать акт сверки». В данном отчете вы можете свериться с расходом и приходом ваших средств на счет, с количеством полученных заказов, а также с количеством реализованных и отмененных заказов. Очень важно следить за балансом и не допускать приближения его к нулю. В случае нулевого или отрицательного баланса происходит автоматически блокировка работы в кабинете, а именно в каталогах всех маркетплейсов ваших товаров переходит статус «нет в наличии». В каталоге «Хавер» ваши товары становятся недоступными для загрузки на маркетплейсы, и новые товары в вашем кабинете недоступны для модерации. Для вашего удобства мы вас информируем о критичном и отрицательном состоянии баланса путем извещения на странице баланса. Также отображается красный значок на вкладке «Баланс», и присылаем сообщение по электронной почте, указанной в настройках профиля. Друзья, надеюсь, инструкция была полезна. Спасибо за внимание и хороших продаж!